А сейчас, сейчас у нас маленький праздник, маленький сюрприз. Хелена! Спасибо, любимая. Я попрошу подняться на эту сцену сейчас. Боюсь, что все-таки не все присутствуют, но что же делать? Итак, я прошу Андрея Бел... Артема Белых, Светлану Новокшонову, Софию Кармакову, Юр нет, Александр Моносейкин, обещавшего подойти, пожалуй, его тоже не видать. Анну Сукневу. И будет это все снимать но не сможет подняться сюда Тихомиров Владимир. Прошу. К сожалению, вот нет еще Морозовой Натальи, дочери ее Елизаветы. Артем, подай руку девушке. Молодец. Идите сюда. Друзья мои, мы много говорим о том, что мы строим исторический клуб. Это действительно правда. Но есть люди, которые, к счастью, Строит его несколько больше, чем просто здесь присутствием. И по этой причине мы с Оксаной, благодаря поддержке издательства «Форда Винт», с огромным удовольствием используем то обстоятельство, что календарь находится на грани вымирания за 2017 год и похудел уже до дистрофического состояния. Хотим выручить этим замечательным людям наш маленький, скромный новогодний подарок, который они вполне заслуживают своей неоценимой деятельностью. Ибо если бы они не работали, наши бы собрания еженедельные так бы спокойно, Тихо, мило, по-домашнему, с чаем, плюшками, с мягкими более-менее или креслами, в непринужденной обстановке, на высоте пятого этажа над Невским проспектом, с видом на Казанский собор, так бы мило не проходили. Большое вам, друзья мои, спасибо! Боже мой, народ сам догадался, что надо аплодировать! Ура! Победа разумна с и, наконец, подарок. Вовка, я тебе вручу отдельно. Вот она, свежая, горяченькая, фигурально говоря. Книга. Те, кто явится 15 числа, смогут это там уже приобрести и получить. Соня, ты в своем репертуаре. В понедельник, 15 в 7 часов вечера. Не перепутай. 46. Это по выходе из метро. Перейти подземным переходом и сразу за пассажем. Не перепутай, не попади в какое-нибудь другое место. Тем более в пивной бар СПБ. Тебе там делать ничего, ты маленькая еще. Используется, Получишь ты ее. Так. Мальчик Артем Белых. То, что я там написал, спасибо. Этот экземпляр. Мы вручим Светлане Лапшоновой. Вот Девушки, которая способна поколебать сердце мужчин, но сразить, когда оно подано другую. Я. Будьте счастливы, научитесь быть счастливыми. А тебе оба морковка на А и хитрее здесь. Да. Так, а теперь установи, поднимайся. А, я так это Давай. Неужели, Володя, я? Спасибо тебе оба. Вот, значит, самый-самый старый Давай. И если бы он года. Даже почти уже пять. Если бы он не работал, никаких бы этих лекций вы бы в интернете не видели бы. Это все снято вот этими. Да, вот этими руками. И вот этой вот головой. Этими глазами. Господи, если бы он еще монтировал быстрее. Спасибо тебе, Володя. Все. Новый год через пять дней. От да. Дело в том, нет, я принимаю, кажется, благодарностью. запомните. Моя болезнь мне не позволяет ничего это, из этого. Подарок, ну, я понимаю, но во всяком случае, вот, на это не надо больше никогда тратить. Я вас очень прошу. я понимаю, понял? Меня учить не надо. Вот. Но не надо, не надо. Не ради этого. А ради того, чтобы умножилось знание, заработало бы сознание, расширился бы. Горизонты нравственные и интеллектуальные. Вот ради чего это все делается. Надеюсь, что наши встречи не только здесь, но и в библиотеке Маяковского. И может быть в ряде других мест. Ну естественно на историческом факультете все возобновится. После каникул уже студенческих, после сессии. Мы будем продолжать с вами встречаться. Я благодарю вас. Всех. За то, что вы есть. Даже тебя, Мишка. Но как же тебя не забыть. Все. Благодарю вас. До свидания. До 9 числа.